Всем доброго времени суток, меня зовут Андрей Столяров, а вы смотрите пилотную версию моего нового видеоблога, который будет посвящен информационному насилию! Информационное насилие — это такое словосочетание, которое пока для большинства людей звучит несколько странно. И я должен сказать, что это странно самой по себе, ведь каждый из нас постоянно, все время подвергается информационному насилию. Нам достаточно для этого просто выйти из дома. Мы выходим из дома, и на нас обрушиваются рекламные щиты, перетяжки, реклама на бортах, автомобиля реклама здесь, реклама тут, реклама там. Кстати говоря, в моем ролике на этом месте могло бы быть такая, знаете, частая смена кадров. Один рекламный щит, другой рекламный щит, билборд, одно, другое, третье. Раз, раз, раз, реклама такая, реклама секая, реклама того, реклама другого. Я решил этого не делать. Рекламы и так слишком много, чтобы показывать ее... Еще и здесь. Кстати говоря, нам даже не обязательно выходить из дома, чтобы это все на нас обрушилось. В последнее время рекламщики звонят нам по телефону, присылают смс, присылают всякие прочие спам по электронной почте, по, по каким только каналам они его не присылают. Но надо сказать, что и реклама не единственный вид информационного насилия. И здесь уже мне потребуется некоторые пояснения. В любой коммуникации, то есть в передаче информации, участвуют как минимум двое. Тот, кто передает информацию, и тот, кто ее получает. Пока информационный обмен или коммуникация, если угодно, идет по обоюдному согласию или по согласию всех, кто в ней участвует, все хорошо, и мы имеем дело с информационной свободой. Как только что-то происходит не так, мы сталкиваемся с информационным насилием. Вообще-то свобода – это не более чем отсутствие насилия, здесь все достаточно просто. Но что же тогда такое насилие? Насилие – это любое действие с человеком или с его имуществом, которое происходит без его на то согласия. Или тем более вопреки его активному несогласию, что, к сожалению, происходит чаще всего. Коммуникация или, если угодно, информационный обмен – это вполне себе физическое действие, ничем не хуже и не лучше любого другого. Поэтому, если вас вовлекают в коммуникацию без вашего желания, это означает, что над вами производят информационное насилие. И реклама – лишь один из видов такового. Это тот вид информационного насилия, при котором вы в нем участвуете, помимо своего желания, в роли принимающего информацию, в роли получателя. Точно так же вас могут вовлечь в информационный обмен в роли передающего информацию, тоже без вашего желания. Здесь имеется в виду всевозможный шпионаж, прослушивание телефонных переговоров. Перллюстрация почтовые корреспонденции, даже радиоперехват, всевозможные негласное получение и сбор информации и так далее. Вы все прекрасно понимаете, что это такое и о чем идет речь. Но есть и третий вид информационного насилия. Когда вы согласны передавать информацию, кто-то другой согласен ее от вас получить, но приходит кто-то третий и мешает вам двоим э, свободно коммуницировать. Это явление тоже хорошо известное. Слово «цензура» ни в каком представлении у нас с вами не нуждается. Кстати говоря, к этому же виду информационного насилия относится и так называемое авторское право. Но этому мне придется, наверное, посвятить отдельный ролик. Это очень долгий разговор. Знаете, я в принципе не планировал записывать этот ролик и вообще не планировал делать никакой видеоблог. Тем более, что от небезызвестного Алексея Навального я отличаюсь тем, что YouTube я не люблю. Не только не люблю, но даже люто ненавижу, как и все, что делает компания Google. Вы можете уже догадаться, по каким причинам я их так не люблю. Но, коль скоро Алексей Навальный объявил свой конкурс на миллион, я решил, почему бы не воспользоваться этим обстоятельством, чтобы когда-нибудь начать что-то новое. Challenge этот Алексей. Тем более, что к самому Алексею у меня есть... Мягко говоря, очень серьезные вопросы, связанные с тем же информационным насилием. И об этом тоже будет отдельный ролик когда-нибудь потом. Так или иначе, условиями конкурса имени Навального было создание именно канала на YouTube, а не чего-то другого. Поэтому вы смотрите этот ролик на одном из каналов. Кстати, возможно, что уже и нет. Дело в том, что все мои ролики будут также доступны на моем сайте, который называется Infoviolence.org. Ссылка будет в описании ролика. Там можно будет их скачать и смотреть нормальными программами, а не браузерами. Браузер вообще не предназначен для просмотра видео. Для этого есть другие программы, а браузером нужно смотреть гипертекст. Тогда ничего не будет тормозить, и все будет работать хорошо. Ну, так или иначе, где смотреть ролики, это дело ваше. Я еще могу пообещать, что на моем сайте никогда не будет никакой рекламы. А вот на канале на YouTube может быть все что угодно. Тут уж, извините, дело такое, тут традиции такие. Информационное насилие – это такая штука, исследованием которой я занимаюсь примерно с 1997 -го года, и у меня очень даже есть что сказать на эту тему, так что цикл роликов про информационное насилие будет достаточно длинным. Ну а пока спасибо за внимание, до новых встреч. Можете не ставить лайки и не подписываться на канал, это дело ваше.